Дорогие друзья, от имени всего коллектива компании Global Fashion хотим поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Желаем вам, чтобы 2019 год был для вас еще более плодотворным и удачным. Пусть этот Новый наступающий год принесет вам возможность смотреть уверенно в будущее и удачу во всех делах и начинаниях. С праздником!